является авторским уникальным обрядом и входит э, именно на, в нашу закрытую группу «Магия нового тысячелетия» – «Круг силы», и данный обряд направлен на получение благословения рода и получение ресурса для начинаний, для нового дела, и это может быть трудоустройство, и это может быть строительство дома это может быть создание семьи или поиск своего партнера или может быть вам нужна в каком-то деле удача на зачин чего-либо или просто даже просто какая-то ваша просьба и для того чтобы получить силу для того чтобы получить благословение рода я делаю для вас сегодня, мы вместе с вами делаем этот обряд. К обряду нужно приготовить стакан воды. Пожалуйста, поставьте его по правую руку от себя. И перед тем, как получить благословение, мы сегодня проведем с вами отливку на воск. Ну, в, некотором слу... в некотором розе мы проведем своеобразную чистку и я вам показываю только часть этого обряда ту необходимую часть а основной обряд я делаю в специальных местах и в данном обряде конечно же я использую а, настоящий воск и растворяя его растапливаю на открытом огне костра где соединяются все стихии и с этого обряда я приготовила для вас вот, так, вот такие вот, посмотрите, пожалуйста, жемчужины. Это жемчужины настоящие, и здесь сила, сила рода, сила успеха, ресурс, поэтому вы можете этот... Эту жемчужину приобрести как амулет. Вот смотрите, да, какая красота, вот как у меня тоже сочетается. Я обожаю жемчуг, потому что это натуральный такой элемент силы соединения также всех стихий. Посмотрите, какая красота, ну просто необыкновенная. Угу. Да. Пожалуйста, вы можете мне написать, приобрести это все. Ну а сейчас я хотела также поговорить немножечко о... Вот сюда положу, пусть красота лежит с нами. Я хотела бы поговорить о воске. Я уже где-то писала, возможно, на своей страничке в телеграм-канале. Кстати, заходите туда, подписывайтесь, там очень много всего интересного вот настоящий я покупаю э, только в проверенных местах это настоящий воск если бы вы вот сейчас чувствовали его запах это запах на всю мою комнату это необыкновенная такая субстанция просто просто волшебная э, воск это природный элемент который очень хорошо принимает на себя энергию и информацию. Воск как природный, э, такой э, воск как природный элемент, он также может соответствовать всем стихиям. Воск это самый э, частый атрибут в магических практиках и ритуалах. Четыре стихии здесь следующего порядка. Вот твердый воск, вот он, твердый это земля. Соответственно, горящая, горящая свеча это земля и солнце, пещера и очаг в нем. Растопленный воск это у нас субстанция воды. Ну, он, как вода, впитывает в себя всю информацию воск также может испаряться и становиться воздухом Поры воска могут гореть это субстанция огонь размягченный воск э, такой теплый мнущийся вот я ручки кладу тепло идет и он начинает под моими руками уже ну мяться такой мнущийся в руках как пластилин – это уже мыслеформа, это уже пятый элемент. Воск очень часто используют при отливании порчи. Ой. Да, при отливании порчи. Тут это отвлеклась немножечко духов много, и все все хотят тут поучаствовать в обряде. Когда из воска делают даже специальные объекты порчи для магических операций, лучше всего, конечно же, использовать новые восковые свечи. А еще лучше вот такой воск, как у меня. Если если уже вы занимаетесь отливками, то воск, конечно, используют вот в таком вот виде. Свечи, которые вы приобретаете у мастеров, точно которых вы знаете, у мастеров, которые делают это с совестью, чтобы быть точно уверенным в том, что они используют для изготовления только вот самый такой чистый воск, а не переплавленные огарки из свечей. И если уж совсем напряжно с новыми свечами, то можно использовать, конечно же, церковные. Но нужно знать, что для изготовления церковных использовались свечные огарки, которые были поставлены то ли за здравие, то ли за упокой. И здесь уже очень сложно понять, какие свечи. Да? Можно, конечно, в больших покупать уже при фабриках эти свечи. Но в любом случае опасность не так страшна, если вы свечу, я уже тоже говорила, почистите три раза рукой, как будто бы вы снимаете с нее информацию то есть вот свеча например да и вы вот так вот проводите и вниз стряхиваете проводите и вниз вниз стряхиваете проводите вот такие вот манипуляции чтобы снимать как будто бы информацию вы снимаете со свечи и стряхивается вот щепотка и после этого вы конечно же моете руки и тогда свечу можно использовать так как информация уже бывает снята но конечно же э, э, такими манипуляциями всевозможными то на крайний случай заниматься не стоит и для обрядов на воске лучше не экономить и и опять же говорю что лучше заказывать уже у проверенных мастеров то что делается и в воск, я добавляю часто и масла, и в воск я делаю, травы дополняю для усиления запаха, для усиления магических свойств. Вот денежная лепешка, например, которая у нас также имеется, которую мы делаем в определенный день, и она имеется сейчас в продаже, в том числе сделанная, настроенная, она также делается из чистого воска. Здесь мы можем рисовать всевозможные символы на свечах, и достаточно часто используются свечи со славянскими рунами, также для снятия порчи и всевозможных там нападений и всего негативного. Очень хорошо воск работает совсем негативным. Если вы топите воск для определенного обряда, то его лучше уже нигде не использовать. Если же мы просто используем свечу для поджига бумаги для свечения ее можно использовать несколько раз. Если воск, например, это уже из магической практики, в воск вложить предмет человека, ну, это, например, ногти, волосы, частички кожи, то воск начинает работать как отождествляющий элемент и как восковая фигура, которая будет аватаром человека. И через такого аватара человека можно делать всевозможные там, привороты можно сделать опять же наводить порчи и всякое нехорошее можно даже свести на тот свет и прочее и прочее поэтому пожалуйста всегда следите за своими волосами за следите за ногтями и за всеми частями тела да, про волосы я тоже отдельно э, говорила, но напоминаю, что когда вы вычесываете волосы с расчесок, вот э, многие там кидают воду в унитаз или еще что-то, вы сливаете таким образом свое здоровье, свою удачу, успешность. Вот, поэтому или куда-то выкидываете еще просто в мусорку, потом это все разлетается. То же самое. Поэтому здесь одна рекомендация ⁇ сжигать. Собирать, сжигать в печи или просто сжигать на свечах свои остатки волос, потому что это, это, это реально очень серьезный инструмент. Так, воск это, конечно же, некий субстант, который имитирует в магии плоть воду и мыслеформу. Ну вернее даже не так. Воск это больше как мантика плота плоти, мантика, мантика плоти, земли и мыслеформ. При отливке воск забирает на себя все какие-то моменты, связанные с мыслеформами, других людей к примеру врагов ну, смотря как заговаривается или каким-то образом э, тот кто навел порчу с глаз или что-то прицепилось к клиенту очень хорошо все снимается в марте э, в закрытой группе дорогие мои я вам расскажу и дам особую практику это будет очень сильная практика э, где э, я э, дам Именно обряд, он называется «Наскрутка», когда при помощи воска, свечей и обращений к богам мы снимаем очень сильную порчу с человека. Поэтому включайтесь в следующий месяц в закрытую группу, там тоже будет очень много интересного. И для начала мы заговариваем воск, Соответственно, сейчас я часть буду заговаривать, да? и сразу вам скажу, дорогие мои, значит, то, что вы сейчас видите, да, обряд будет поделен на две части. Одна часть его будет именно, вот как сейчас вы смотрите, в открытом режиме, да, а вторая часть будет закрыта. Поэтому сразу вам говорю. Тот, кто хочет... да. Сейчас мы заговорим воск, потом мы будем его топить. Топить я его буду на огне, на костре. И э, тот, кто хочет э, приобрести полную... полную вот эту чистку, отливку и благословение рода обряд, пожалуйста, можете мне писать на мой WhatsApp. Лично мой WhatsApp. Видите, какой он? Просто, просто чудо. Чудо из чудес. Необыкновенный. Необыкновенный инструмент мастера. Я его перетапливаю. В таких вот он у меня получается плошечках. Вот, смотрите, вот красота, ну красота, ну прям божественно. А запах какой. М -м -м. Вот этот кусочек мы будем сейчас заговаривать и с ним будем работать. А, кстати, с обряда тоже будут у нас ниточки. Вот. Обряды. у нас будут ниточки так хороший благодарю тебя Итак, садимся поудобнее водичка у вас с правой стороны да угу. хорошо кто первый раз смотрит или уже приобрел обряд говорим арина помоги это ключевой код слова куда мы включаемся Итак, силы, работаем. Воск заговариваю, да ключом его открываю. Ключом отпирающим. Ключом открывающим, Любые колдовские замки ломающим. Все замки скрывающие, Все замки запирающие, Ключ ломает, разбивает, Да в прах распыляет. Как не сокрыть солнце от неба, Как не укрыть небо от солнца, Так не спрятать ничего в этом воске. Все замки ключом ломаю, все замки ключом отпираю. Все, что спрятано до сокрыто было, все, что сделано до закрыто было, ключом ломается, открывается. Отразись на воске весь негатив, все злое, колдовское, вредоносное, наносное. Подселенная, подложенная, крадущее, переложенное, Насказанное, да сглаженное, Все, что дурными людьми сделано, Все, что колдунами до да колдуньями послано, Отразись на воске все черное колдовское, Посланное, поделанное, не все, что в крови, в суставах, в костях, в голове, во всех органах, да в тонких целах, отразись маною сказанное и впитайся в воск. В нем сохранись, да мне покажись. Так все колдовские замки, сделанные на работу, на охоту, на сокрытие, да на укрытие. Открывается, доломается, все врагам отправляется, в их биополе въедается, И навеки там поселяется, И во врагах проявляется, чтобы всех врагов против друг друга натравить. Наслать. Слово мое не перебить. Дело мое не закрыть. Как я сказала, так тому и быть. Ключ, замок, язык. Печать мастера. Так. У нас дальше идет вторая часть обряда – отливка. Я сейчас растоплю воск и буду делать отливку. Кто хочет приобрести данный обряд, очень сильный, очень мощный, пожалуйста, пишите мне в личку. Плюс семь девятьсот пять сто двадцать восемь, двадцать восемь. Это ватсап и это я, Арина Михайловна Ласка.